Привет, народ! С вами Артём, и вы на канале Хороший Гид. И сегодня будет обзор замечательной мышки от фирмы QCyber, QCyberHype, RGB. Но хотелось бы начать говорить с её дизайна. Это очень эргономичная форма, она лежит абсолютно в любой руке, ну, разве что не в маленьких. размер этой мышки 131 на 40, на 70, на 70, на 40 миллиметров. Вы сейчас увидите видите на экране. Тут. Вот тут на экране. На самой мышке есть 6 кнопок плюс скролл. Это левая, правая, основные кнопки мыши, переключение DPI, две боковые кнопочки, две боковые. они вообще практически ничего не выполняют, и переключение подсветки снизу кнопочка. Хотелось бы начать говорить о боковых кнопочках. Как по мне, это очень бесполезные кнопки, так как они выполняют всего лишь две функции. Передняя кнопочка, она вперед страницу в браузере уводит, задняя – назад. Э, как по мне, это довольно-таки немаловажная функция, может она в игре не пригодится, точнее, она в игре не пригодится, потому что вы, у вас нет такого, потому что она будет по страницам. Но, скорее всего, в CSGO э, вы можете забинтить что-то на эти кнопочки, то есть по-любому. Так как драйверовненьких к мышке не шло, тут это не макросы. полу мыши тоже довольно-таки приятны и имеет небольшую отдачу. При прокрутке и нажимать тоже довольно-таки приятно и имеет характерный щелчок. Конечно же, подсветка, куда же, блин, без нее. Это главный признак экстаза всех школьников. По подсветке тут. Режимов довольно-таки много, то есть, либо можно переливаться, есть кнопочка вот эта снизу, она выполняет функцию того, что она работает на низких DPI 800-1600, и либо она вот так вот мигает, либо зажимаем заднюю клавишу, свет лучше включу, заднюю клавишу и скролл прожимаем, и она просто вот так стоит ровно. И так, в принципе, переключается вся подсветка. Так. Опять же, переключаем ее назад, Давай. Вот. Есть вот такие приятные переливы. Также такой просто стоячий цвет. Ничего особо интересного. Э -э режим хардбаса Тоже довольно-таки при прикольная вещь. Просто вот что-то переливающее здесь. Этот режим я так и не понял со временем. Ну, просто переливающаяся подсветка в темноте, кстати, сейчас заметила, видно лучше. Она светит синем, оказывается. Она на камеру по-другому воспринимается, так и на голубая. Э, вот такой просто приятный перелив. Поначалу идет вот, вот эта вот шляпа. Сразу говорю, камера сейчас очень плохо передает э, цвет. Тут немного другие цвета в некоторых местах. Дальше у нас есть э, вот такой режим, как мраморный гардин, можно сказать, переливающийся. Затем волны разных цветов. Градиент обычный, тоже переливающийся. Вот так вот. Просто зеленый цвет. Я так и не понял, нахера это говно. И мы вернулись сюда назад. Все, то есть по подсветке это все. Теперь мне хотелось бы поговорить о проводе. Длина провода 100 лет, 1,8 метра. Он в приятный. Тканевой оплеточки такой. Поближе. Фокус. Фокус. И также защита от перегиба, самая стандартная. На конце, как у всех хороших девайсов, шумозащита. Э, наконечник сам с такой вот немного золоте, Мне очень полно камера придает. И дизайн самого USB-портала не очень сделан на, на моей клавиатуре лучше. Ну, это все, ребят, я рассказал в принципе все, что знал об этой мышке, все, что, по-моему, даже можно было о рассказать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем хороших беджетов. Пока.